Скажи мне, дружок, отчего вокруг засады? Отчего столько лет нашей жизни нет как нет? От ромашек, цветов пахнет ладаном из ад. И апостол Андрей носит люмер-пистолет От того, что пока снизу ходит мирный житель В голове все вверх а на сердце мое так Наверху в облаках веет чёрный искривитель. Весь в в жемчугах, с головы до хвоста. Кто в нем лётчик-пилот, кто в нем давит на педагогах? На пилотах чадра ты узнаешь их видов Но если честно сказать, все пилоты мы с тобой Чистый фосфор с Все хотел вольно по как да прицели мир удохла. Рвануть холст на груди, положить конец один. Да в глазах чернота В сердце тень его крыла. Приседи, горный дух, Поверхнись холодной пулей. Все равно нам не жить С каждым годом, Изловчусь под конец и стрелок последний пулей. Выбью падаль с небес, может станет посветлее.